Приветствую всех. Сегодня необычный день. И я чувствую себя обязанным. Положение в буквальном смысле этого слова обязывает. Ноблиз оближи. Нужно выйти в эфир, и по такому случаю я даже сделаю исключение положу на YouTube. То, что я сейчас запишу. На всякий случай, как вы знаете, на YouTube я практически свернул деятельность. И... Все ссылки, какие я сейчас оставлю к этому ролику, все будут вести на ODC. Но пока вроде канал еще живет, но сколько это продлится и сколько у нас будет виден YouTube, не знаю. Так что я бы на вашем месте, кто этим материалы пользуется, в общем, постепенно начал и смотреть на ODC, и ссылки давать тоже на ODC, потому что сколько здесь все пробудет, я не знаю. Итак, 25 апреля, это международный день по очень неприятному поводу. Вот. Но для России, я не могу говорить с другие страны, я долго никогда не жил, достаточно долго в других странах, но в России, я считаю, этот день одной из главных реальных традиционных семейных ценностей, которые... Это, в общем, один из главных столпов, на котором стоит, ну, если это можно назвать, конечно, стоянием, на котором заваливается наша семья как институт в этой стране. А именно 25 апреля – это день... Awareness. В общем, день внимания или там вспоминания о том, что такое э, отчуждение родителя. Ну, я бы сказал, что там наряду с... Какие у нас еще главные семейные ценности реальные? Наверное, мизандрия, конечно. Это, наверное, корневая наверное, ценность, на которой стоит все вообще, все государство. Матейархат, вот, Потому что то, о чем я сегодня буду говорить, конечно же, да, я, я, я все понимаю, что люди ритуально делают оговорки, женщины тоже страдают. Вот, но это тот случай, когда, вполне оправданно сказать, вот, мужчины страдают, а женщины тоже страдают. Потому что проценты, конечно, незапоставимые между мужчинами и женщинами, кто касается этой темы и страдает от нее. Ну, а дети, как дети, имеется в виду, когда это касается детей, из симптома, который наблюдается у детей, это, естественно, по полу не различается. Но неважно, когда люди вырастают, Казалось бы, большая часть людей, детьми проходили через это. Это не останавливает от того, чтобы основная масса людей и там и женщин этого не делали. В чем тут механизм, я не знаю. В общем, мы, как бы, мы живем с тем, что есть. Вот. Что можно сказать особенного про знакового, точнее, про отчуждение родителя? Во-первых, чисто статистически, по крайней мере для России, можно довольно уверенно сказать, что это ожидает большинство всех людей, которые вообще вступают в отношения, в личные отношения. У нас там на пятилетнем промежутке больше 90% разводов, по-моему, даже больше 95% уже. А я встречал статистику именно вот в материалах, посвященных отчуждению родителей, что 80% примерно в той или иной степени – в 80% случаев после развода в той или иной степени отчуждение применяется. Отчуждение, конечно, бывает разное по степени, там слабое, среднее и тяжелое. Но если брать в целом, то около 80%. Я бы сказал, что это означает, что больше половины шансов, что вас это коснется. Еще до того, как вы родили каких-нибудь детей и даже в отношения вступили. Это просто реальность, с которой нужно ну, знать ее да, и быть к ней готовым. По-хорошему, конечно, если бы у нас вот сейчас занимается преподаванием всяких семьеведений и прочих, если бы у нас, конечно, в семьеведении не сказки рассказывали, как они это делают, а готовили к реальной жизни и рассказывали то, что людей реально ждет, да, а не сказочки там, и за все хорошее против всего плохого, то вообще-то об этом должны были бы рассказывать, потому что в обществоведении это не входит никак вообще. Это не является ни каким там. Ни нарушением закона, ни даже административным каким-то правонарушением Ну так, типа, то есть в лучшем случае люди вообще об этом знают Сейчас я про это тоже отдельно скажу По-хорошему, конечно, про это нужно рассказывать в школе И я, в общем, советую, наверное, школьникам, подросткам, да и помладше тоже Если попадете на вот этот ролик, наверное, хорошо Посмотрите сами, отдайте его Пришлите своим там классу, не знаю кому Потому что к этому нужно быть готовыми. Во-первых, из этого ролика, точнее из материалов, которые, на которые я буду ссылаться, сейчас по которым я пури такое сделаю со ссылками, это такой собирательный будет ролик. Основная часть, самая полезная, это ссылки, конечно, с небольшими моими комментариями. Во-первых, многие из вас могут про себя многое понять, где вы живете, потому что большая часть из вас, я сейчас вас имею в виду как подростков, детей, да, и не только подростков, Многие из вас живут в такой системе, вот так относятся к одному из своих родителей и даже не знаете, что это такое, почему, откуда, как и даже как оно называется. Из, этой, вот, из этих материалов вы можете это узнать и может быть вам повезет как-то это поменять, прежде чем отношения будут разрушены без, бесповоротно с вашим родителем. Вот. Ну А взрослым это уж просто, ну, как бы must have, это также, как вот, не знаю, как нельзя ездить на машине, не, не зная правил дорожного движения. Вот точно так же нельзя даже думать о детях, я думаю, на данный момент, не зная про что это заявление, да, там, какие у него есть признаки, ну, и хотя бы в общих чертах, как с этим вообще-то полагается работать, какие современные подходы существуют с точки зрения и законодательства, ну, почти никаких, понятное дело, в основном с точки зрения психологии. В разных его аспектах. Вот, значит, я ключевой момент отметил, что с большой вероятностью это ожидает большинство. Всех людей вообще. Что касается профессионалов, которые работают в сфере там, психологии, в любом виде с детьми, опека, адвокаты, психологи, особенно те, кто имеет диплом психолога. Мое мнение, считайте, что это может быть несколько... там, Может, это... Некоторый перебор, но я бы сказал, вот сегодня, мы живем в 2023 году, я это записываю, если человек работает в какой-то из этих сфер и не может по памяти быстро назвать 8 симптомов, отчуждение родителя, давайте, собственно, как это называется. То, есть то что мы помним про родителей и про отчуждение от детей, это понятно, это мы уже сказали. Теперь давайте, собственно, термин, который... Что наблюдается именно у детей? Как следствие отчуждения у детей наблюдается синдром отчуждения родителя. Подчеркиваю, этот, вот этот термин относится к ребенку, который живет в этой структуре. В общем, если профессионал не может назвать 8 симптомов отчуждения родителя по классической формулировке Гарнера, я считаю, что он профнепригоден. В лучшем случае ему просто не нужно заниматься в этой теме, к нему нельзя обращаться ни под каким предлогом, ни с точки зрения там, адвокатской помощи, можно, например, выбирайте себе адвоката, который будет работать в этой сфере. Спросите его, что, что он про это знает, может ли он назвать 8 симптомов. Не может назвать, я, честно говоря, думаю, что ну, надо менять адвоката. Психологам это, ну, категорически уж точно, абсолютно. Если психолог раскрывает глаза и не знает, что это такое, или типа, да, я что-то слышал в этом духе, ну, вы точно не к тому психологу пришли, все. Вот, и э, тема... ПАС, кроме всего, является еще и очень маркерной термой. То есть, во-первых, она позволяет сразу быстро, когда вы, если заводите разговор про это, если человек просто не знает об этом ничего, то это ну, из категории ignorant. Да? Либо он потенциальная жертва этого и не знает об этом ничего. Но это в основном касается, конечно, будущих родителей или нынешних родителей. Потому что многие не подозревают, что это такое, и не интересуются этой темой, пока у них все хорошо. Действительно, к сожалению, людей накрывает, и они начинают копать в этих темах, когда их уже что-то с ними случилось. Они уже попали в печальную ситуацию. Ну, вот так мы устроены. Потому что заранее никто это не рассказывает. А кроме таких как бы незнающих людей, до, да, игнорант людей, что с профессиональной точки зрения, что с личностной, есть еще откровенные враги, которые хорошо знают об этой теме, но относятся к ней как... То есть вы становитесь, если вы разбираетесь в этой теме, да, и вы знаете о ней, вы становитесь для них врагом, потому что они там, ну, по-разному. Либо начинают встречно обвинять, либо начинают там заводить в шарманку, что это ненаучно, тыра-дыры. Кто-то начинает вспоминать по каким страшным педофилам был основатель. Вот. Все это ложь, естественно, вот. Ну, понятно. Маркер. Маркер, которым быстро опознается человек, который не в курсе, и человек, который откровенный враг. Я думаю, вот, например, товарищи, которые были недавно у Малахова, это про которых передача была, про защитников детства, я практически уверен, что они все в курсе этой темы, но это откровенные враги. То есть, когда вы такое скажете про них, они сразу опознают вас как врага. Но если вы не работаете в корпорации развод, конечно, как они, не зарабатываете этим, то, в общем, вы будете опознаны как враг. Значит, 25 апреля. Немножко... Небольшая историческая справка. Почему, собственно, и тут 25 апреля? На самом деле, первый, впервые этот день был предложен в 2005 году. Его предложил некто по имени Сарви Имо в Канаде. И дата была 28 марта. Предложено было начинать это с, 20, с 2006 года. Вот. Но потом... Поскольку большая часть от этой активности, по непонятной мне причине, но это факт, как бы, да, большая часть активности, и э, были визиты реальные, собственно, Ричарда Гарднера, да, который ввел сам термин. Много из этого происходило в Канаде. Факультативно можете посмотреть, например, вот, интервью адвоката канадского Керри Линда. Он работал непосредственно, лично работал с э, Ричардом Гарднером, и уже много лет... После его смерти продолжает работать в этой сфере. Да, в общем, работает с, с, там, с отцами с помощью после развода и так далее. В общем, почему-то много из этого происходило именно в Канаде. И в Канаду должен был приехать один из нынешних экспертов, хорошо известных, доктор Ричард Воршик. И вот, как бы, видимо, какая-то конференция происходила. Я, честно, не знаю детали, Но, в общем, короче, вот день вот этого приезда, день начала этой конференции компании да, по... По распространению знания об этом Явлении нехорошем. В общем, после этого было смещено Вот этот день был предложен на 25 апреля То есть, по сути, речь идет о дне конференции Посвященной этой теме Которая происходила в Торонто вот. Ну и в настоящий момент Несколько государств и штатов США Там у них разделяется В общем, многие из них признают это как официальную дату Там так или иначе Какие-то мероприятия на эту тему проводят вот. В России, насколько я понимаю, никакого статуса у этого нет Но никто нам не мешает присоединиться к этому, к этой печальной традиции, вот, и, собственно, я в том числе записываю этот ролик именно сегодня, делаю именно это, то есть я вот поднимаю знания общественное, да, обращаю на это внимание, Там, а те, кто забыл, напоминаю, что вот есть такая нехорошая очень вещь, которая при этом касается большинства, скорее всего, людей, и в виде детей, и в виде взрослых, и при этом они практически ничего не говорят. То есть вот, крайне редко можно что-то услышать. То есть, вот такой вот слон в комнате, который везде существует, везде есть, вот, даже, даже в кино снимается, да, такие как экипаж советский, но про него чуть позже. И при этом про этого слона практически ничего не рассказывают. Кроме, опять же, вот. Ну, даже, даже сейчас, когда, например, шла передача у Малаха, у них не было времени погружаться в психологические стороны. И там, по-моему, не упоминали вообще, что это. Является одним из, собственно, ну, главных аспектов И касается гораздо большего числа людей, чем тех, про которых там речь шла в передаче Итак, значит, теперь переходим, собственно, к материалам, которые я добавлю в ссылку э, ну, В ссылке в описании вот. И материалы, которые, ну, если, вы, если у вас есть такая необходимость у самого ну, в общем, во-первых, наверное, стоит вам самим знать Любому средне среднему человеку стоит об этом знать и ознакомиться с этими материалами вот. А если у вас есть какой-то родственник или знакомый, там, ну, в общем, кто-то из вашего окружения, то ну, вы знаете, что он в группе риска, то есть у него, например, предразводная ситуация или уже разводная ситуация, или уже симптомы наблюдаются, то я считаю, что будет правильно вам дать этот ролик и обратить внимание на эти ссылки, чтобы человек... Ну, когда он ошарашенный, когда он впервые с таким сталкивается, то он полностью дезориентирован. Потому что никто никогда заранее об этом ничего не рассказывал. Соответственно, вот это ввести в тему, успокоить, сказать, что ты не первый. На самом деле очень много людей этим занимают, ну, страдают, скажем так, да, этим, попадают в такую ситуацию. Поэтому вы не один. И есть некоторые общие хотя бы, ну, подходы, что ли, да, и информация. То есть нужно, ну, как минимум нужно знать об этом, да, как в Дюне говорил. Товарищ Фрэнк Херберт, что знать о ловушке это первый шаг, чтобы ее избежать. Вот. Итак, что я порекомендую в качестве. Так, давайте я этот текст уберу. Откроем браузер. Что я в качестве порекомендую номером один? Когда человек абсолютно нулевой, и вам нужно его либо там погрузить в тему, просто если ему интересно, либо он уже у него что-то случилось, и нужно быстро, чтобы он начинался, загрузить его, чтобы он в тему вошел. Первое, что нужно сделать, конечно, это показать короткие ролики. Вот Я делал к конференции питерской, делал э, переводы англоязычных материалов. Тут текст мой, ну перевод точнее мой, текст оригинальный их и графика оставлена их. Это международная ассоциация, которая занимается изучением, собственно, синдрома отчуждения родителя, Parental Alienation Study Group. Это международное научное сообщество, которое специализировано занимается именно этой темой. К сожалению, там начали приходить угрозы по копирайту с Ютьюба, и мне пришлось с Ютьюба его убрать. Вот. Хотя сами, я так понимаю, авторы, они особо не возражали в общем, против размещения. Тем не менее, первым я сделал вот эти материалы, а позже с теми же текстами, но есть полностью русифицированная версия, ее перерисовали, потому что у нас в стране тоже есть группа, которая называется Наисор. Они, собственно, я так понимаю, непосредственно связаны именно с научным сообществом. С ПАСГ международной группой И вот когда конференция проходила Там некоторые члены из пас ПАСГрупп Вот это из ПАСГ Они участвовали Например, вот Эми Бейкер Она там непосредственно принимала участие По дистанционной связи И делала свой там доклад по теме в общем, ролик перерисовали, он лежит на YouTube, ссылка у меня тут тоже есть. В общем, я ссылки потом на все добавлю, я просто показываю, что, что к чему. В общем, первое, номер один, что нужно сделать, погрузить в быстрые короткие ролики. там Они в пределах 10-15 минут. Чтобы, чтобы просто человек, который абсолютно ноль, погрузить его чуть-чуть хотя бы первую тему, этого, я думаю, будет достаточно. Вот, номер, один, номер два. Если ему, так сказать, эта тема стала либо интересна, либо это да, у него такая больная тема есть... Ну, конечно, старинный мой перевод, ну основоположника, собственно, этой темы, доктор Ричард Гарнер. А... Ролик, по-моему, размещен был в 2015 году для полуторачасовой лекции. У него там 8000 по-моему, сейчас просмотров с чем-то. Вот Я добавлю ссылку, он, естественно, переехал уже тоже на Одессе, ну, и на YouTube он есть. Мне без разницы, откуда вы будете открывать, потому что, в общем, никакой монетизации у этих материалов нет. Я просто хочу, чтобы они не потерялись. Между прочим, хотите, если копировать, копируйте. Потому что я все, что могу, все выкладываю в формате, так сказать, под лицензии Creative Commons. То есть, если хотите рискнуть, можете выкладывать, копировать сами, куда угодно. Собственно, лекция, где сам Гарднер да, обосновывает и рассказывает, как он пришел к этой теме, и какие симптомы он обнаружил, да, что он ввел в описании этого нехорошего явления. И... Некоторые подходы, к, как, как с этим, собственно, обращаться И что с этим делать вот, общие, вот. Хотя сейчас наука, скажем так, двинулась вперед И гарнеровский подход к объяснению, почему это происходит И к терапии Некоторые считают уже устаревшим Сейчас есть как бы более современные научные школы Которые там ну, вроде как лучше раскрывают механику И предлагают какие-то методы действия Но ну, об этом дальше так что, в общем, кто начал въезжать, кому, кому первые, первые зашли короткие ролики, он хочет глубже, значит, первое, наверное, с чего стоит начать, это полуторачасовая вводная лекция Ричарда Гарнера. Вот. И я оставлю ссылку на плейлист. У меня там достаточно большое количество э, либо интервью, либо выступлений. Наших отечественных психологов, которые так или иначе с темой знакомы, и некоторые из них даже работают с ней профессионально. Вот. И они, естественно, выступают, пересказывают там или там раскрывают более подробно эту гардеровскую тематику. В общем, у нас есть какое-то не очень большое количество людей профессиональных, которые в этой теме работают, но есть. И они у меня в плейлисте тоже есть. Но в принципе, вы можете, кто знает термин пас и синдром отчуждения родителя, полезно, наверное, вбить время от времени, там, ищу материалы, то есть, можете забить и там, поиском в YouTube, допустим, от синдром отчуждения родителей, отсортировать по и посмотреть, что появилось нового по этой теме, может там какие-то интересные новые материалы, наверное, стоит это периодически делать. В общем, Гарнер и русскоязычные, кто в этой теме тоже работает. Значит, третье, чтобы я сказал, наверное, Насколько мне известно, до сих пор это единственная книга, которая доступна на русском языке где тема «Отчуждение родителей» раскрывается раскрывается не особо научным способом, а именно личным. Описал это на своем личном опыте Олег Болдуин, тот самый Олег Болдуин. Вот, я лично о Ричарде Гарднере узнал из именно из этой книги. И благодаря нашему коллективному усилию, когда я предложил устроить этот проект под названием «30 птиц», мы ее полностью перевели на наши собранные деньги, и она совершенно свободна лежит в интернете, там ее можно разными способами скачать, но проще всего, наверное, через бота в Телеграме, ссылки тоже в описании смотрите. Насколько я знаю, на данный момент это единственная книга на русском языке, где вообще эта тема раскрывается. Опять же, не особо научно, личностно, но все равно она мне в свое время попалась именно на английском языке, там по ссылкам, когда я начал тему копать, и она мне долгое время была моей настольной, вот, потому что там действительно схвачено. Вот, психологические вещи. Человек, который это не пережил, он просто не поймет многие вещи, о чем это вообще написано. Человек, который сам через это прошел, он хорошо резонирует. В общем, это довольно болезненное чтение, скажем так. Значит, опять же говорю, на русском языке, насколько я знаю, это единственное, что есть. Значит, на английском языке. Я вот в свое время, когда опубликовал этот ролик с переводом, я здесь вывел несколько книжек, которые на тот момент были, это уже там, какой у нас, год 15, наверное Это, это статья маленькая, на мускулисте была такой, ну, типа, комментарий к видео Значит, здесь приводится книжка самого Гарнера, э, там одно из, второе издание, или в общем, какое-то из последних изданий тот самый Ричард Уоршек, Divorce Poison, вот он сейчас есть, здравствует и работает в этой теме. Так, еще здесь два, два автора. Дуглас Дарнелл и Стэнли Клевар. Вот. И еще, еще, еще. Вот, например, Эми Бейкер, тогда я не знал про такого автора, или она не писала ничего, не знаю. Но, в общем, я почему-то о нем не знал. Но, в общем, у нее на самом деле целый список. Все на английском языке, естественно, поэтому как вы это будете доставать и читать, не знаю, но если у вас есть такая возможность, то вот самые свежие, наверное, материалы, какие можно достать, самые передовые, скорее всего, это будет вот что-то из ее книг. У нее тут целый список там и для профессионалов, и для родителей, и даже, по-моему, для детей отдельная книга есть. У Оршика точно есть абсолютно книжка, именно детям посвященная, то есть подросткам, которые, которые находятся в этой ситуации. В общем, кроме единственной русской книги, остальные книги, скорее всего, англоязычные вот на данный момент, поэтому вам куда-то туда, если вы будете копать дальше. Английский язык, ничего не поделаешь. Дальше. Документальные фильмы, разные всякие. Значит, ссылки я все оставлю. Кое-что лежит на моем личном сайте, то, что я переводил, вот которые у нас официальные релизы были, я сам не хостил, но они лежат в Яндексе, легко находятся. Я бы вот на назвал, ну что, скорее всего, человеку стоит посмотреть, если он хочет в эту тему въезжать. Конечно, нужно посмотреть красную таблетку, понятное дело. Надо посмотреть, стирая отца и стирая семью. Это один и тот же автор. Джинджер, джинтил. Вот. из таких малоизвестных, скажем так, у нас фильмов это вот Корпорация Развод. Тут это не основная тема, она тут раскрывается. Вот. Кроме этого, Воины жертвы режима тоже у меня на сайте. Папа. И сейчас мне там прислали Я еще, ну, я, я еще активно эти фильмы, когда они новые выходят. Мне сейчас прислали там еще в общем, будет один или два фильма, и еще готовится кто-то к зданию. То есть я стараюсь искать эту информацию и обновлять и добавлять. Так что на сайте, например, по тегу, по тегу синдром отчуждения родителя. у нас есть вот-вот, например, я добавляю теги. Здесь есть тег пас. Соответственно, если будет новый материал, я к нему тоже тег повешу, и он будет, соответственно, находиться. Ну, я обычно объявляю, когда что-то новое выходит на эту тему. Так, ну вот что я быстро перечислил, да. Значит, стирая отца, стирая семью, красная таблетка. Красная таблетка, которая американская красная таблетка, а не наша американская красная таблетка. Корпорация «Развод», «Войны жертвы режима», «Папа». Пока, по-моему, на эту тему у меня вроде все. Больше не было ничего. Вот. Дальше, значит, неплохо раскрыто. Я думаю, что это очень яркий пример. Хоть это и не главная, наверное, тема в фильме, но все-таки мы на мужском киноклубе разбирали фильм «Экипаж». Я не знаю, стоит ли вам смотреть разбор. Наверное, стоит посмотреть... Если вы в этой теме. Но, как минимум, фильм, наверное, вам стоит посмотреть советский экипаж, если вы раньше никогда там не видели, или не обращали внимания. Некоторые я встречал таких людей, которые пока сами не столкнулись, просто не обращали внимания, что вообще в экипаже есть такая тема, а, а, она еще и одна из центральных там тем на самом деле. Вот. Так что старый экипаж, естественно, старый, не новый экипаж, который 70, как он, там, 7-го, что ли, года, или 78-го. И, может быть, факультативно, если хотите послушать, что мы тут обсуждали про него, интересные психологические вещи, вот мы на мужском киноклубе его обсуждали. И last but not least, как бы это вообще-то можно было поставить и нулевой, конечно. Но нет, я думаю все-таки, что... То есть речь идет про группы поддержки. Я не уверен, что человек, который не ознакомился хотя бы с базовыми вещами, что он готов, скажем так, к группе поддержки. То есть, как минимум, ну, мне так на вскидку кажется, что хотя бы нужно дойти до, до, до прочтения книги Алика Болдуина. Прочитать ее на русском языке. Я думаю, что после этого человек, наверное, будет достаточно знать. И все остальные, естественно, то, что я назвал. То есть, первые, вторая, третья пункты мои. То есть короткие видеоролики, лекции Гарнера и русскоязычные лекции вводные и книжка на русском языке. Вот, наверное, после этого где-то человек, в принципе, готов, я думаю, участвовать в работе в группе поддержки. У меня было интервью, ссылку оставлю на людей, которые, собственно, организовывают эти группы поддержки. Они действуют. Это бесплатная, вот, непростая, не но такая серьезная, достаточно терапевтическая деятельность. Если у вас эта проблема возникла, то, наверное, вам стоит посетить если у вас нет особенно если у вас нет возможности либо нет ну по финансовым причинам либо просто вы не можете найти квалифицированного в этой теме психотерапевта то я думаю что группа поддержки это большое очень большое дело поэтому огромное спасибо тем кто этим занимается соответственно ссылка на на само интервью и там в описании есть как туда попасть в эту группу но ну, собственно вам стоит прослушать интервью с организатором, Да, и потом решить, надо ли оно вам. Я думаю, что это для многих людей было большим подспорьем. Ну вот, наверное, этими семью пунктами и ограничусь. Значит, бегло еще раз. Введение в тему, я считаю, полезно всем абсолютно вообще от детей до взрослых там, и, и бабушкам-дедушкам, между прочим, которые сами тоже становятся жертвами, которых отчуждают как следствие отчуждения родителя. У нас отчуждаются бабушки и дедушки. Естественно, в основном, по мужской линии, понятное дело, не по женской. И Архат все-таки, как-никак Итак, абсолютный минимум Короткие видео Второе, лекции Гарднера Длинные и русскоязычные длинные лекции Третье, единственная книга на русском языке Олег Болдуин, обещание себе Четвертое, англоязычные авторы Кто может себе такое позволить Пятое, документальные фильмы Некоторое количество Нашими общими усилиями доступно на русском языке Художественные фильмы В частности, экипаж И группа поддержки Наверное, думаю, достаточно для поднятия внимания к такой теме в такой день. Наверное, так в конце пожелаю. Кто в такой ситуации попал, крепитесь и узнавайте больше. Вот, кто еще не попал, узнавайте про это. Вот, если из ваших близких кто-то кого-то это касается, обратите внимание на что-нибудь из этих материалов, этих людей. Потому что если этого не сделать, то, к сожалению, могут быть всякие необратимые последствия. А так, конечно, желаю никому не попадать в такую ситуацию. И сам я лично считаю, что эта структура, вот это само явление, оно полностью создано исключительно нашим антисемейным на самом деле и антимужским законодательством. Я думаю, что если бы изменить определенным образом законы, это отдельная тема, я не буду в этом видео раскрывать Мое мнение, что это явление можно было полностью убрать Это рукотворная вещь Она в таком объеме никогда не существовала И не могла, собственно, существовать Потому что с такой структурой семья просто вымирает да, Люди вымирают вот. Если бы у нас исправилось законодательство, оно стало пригодно для жизни да, Совместимо с жизнью То явление бы, скорее всего, исчезло то есть, Единицы бы остались Таких вещей вот. А у нас это практически правило к сожалению, потому что у нас законодательство семейное несовместимое с жизнью. Но это мое частное мнение. На этом у меня все. Смотрите все ссылки в описании. Распространяйте тему саму. Ну и, в общем, желаю вам никогда в это не попадать. Счастливо.